Что касается кооперации, ну вот 25 лет на всех мы конференциях говорим, что вот кооперация, а она в России не получается. Что такое кооперация на самом деле? Это же безграничное доверие между членами кооператива, безграничное и государство к товаропроизводителю. И бесконечная ответственность членов кооператива. Вы где такое в России видели? Нас кроме ненависти друг к другу вообще ничего уже нету, не осталось. Нам культивируют этого.